Глава 10. Дальнейшее применение воли Вы не можете удерживать верное и ясное четкое видение богатства, если вы постоянно обращаете свое внимание на противоположные картины, какими бы несущественными и мнимыми они ни были. Не говорите о ваших прошлых затруднениях финансового характера, если они у вас были. Не думайте о них вовсе, не говорите о бедности ваших родителей и о трудностях вашей молодости. Делать любую из этих вещей означает мысленно классифицировать себя на какое-то время или в данный момент как бедного, а это непременно задержит движение вещей в направлении к вам. Оставьте бедности все, что ей способствует, полностью позади вас. Вы приняли данную теорию Вселенной в качестве правильной или верной. И возлагайте все свои надежды на счастье, на ее правильность. Что вы получите, уделяя внимание противоположным теориям? Не читайте книг, которые говорят вам, что скоро настанет конец света. Не читайте выгребателей мусора, журналисты, которые ради сенсации расследуют разные махинации и темные дела, и философов-пессимистов, которые говорят вам, что мир катится в ад. Мир не идет к дьяволу, он идет к Богу. Это замечательное становление. Действительно, в существующих условиях довольно много неприятных вещей, но какая польза изучать их, если они несомненно исчезают и их изучение только замедляет их уход и останавливает их у вас? Зачем уделять время и внимание вещам, которые будут устранены эволюционным ростом? когда вы можете ускорить их исчезновение, способствуя эволюционному росту, насколько можете. Не имеет значения, какими ужасающими могут показаться условия в конкретных странах, кварталах или местах. Вы только зря тратите время и уничтожаете свои шансы, задерживая внимание на них. Вы должны заинтересовать себя в том, чтобы мир стал богатым. Подумайте о богатствах, которые мир получит вместо бедности, из-за которой он вырастает. Не помните о том, что есть только один путь, которым вы можете помочь миру стать богатым, обогащая себя с помощью созидательного метода, а не конкурентного. Отдайте все свое внимание исключительно богатством. Не фокусируйте его на бедности. Когда вы думаете или говорите с теми, кто беден, думайте и говорите о них, как о тех, кто становится богатым, как о тех, кого скорее нужно поздравлять, чем жалеть. Тогда они и другие хватят внушения, вдохновения и будут искать выход. Из того, что я говорю вам посвятить все свое время и мысли богатством, не следует, что вы должны быть корыстным или нечестным человеком. Стать по-настоящему богатым – самая благородная цель, которую вы можете иметь в жизни, потому что она включает в себя все остальное. На конкурентном плане борьба за получение богатства – это безбожная драка за власть над другими, но когда мы занимаем позицию созидательного разума, все это меняется. Все, что возможно на пути величия, возвышенных начинаний, приходит на пути получения богатства, потому что все становится возможным благодаря использованию вещей. Я повторяю, вы не можете поставить перед собой цели такой же прекрасной и благородной, как цель стать богатым, и вы должны фиксировать свое внимание на ментальной картине богатства за исключением всего, что может затуманить или затемнить видение. Некоторые люди остаются бедными, потому что не знают того факта, что есть богатство для них, и их лучше всего обучить, показав им дорогу к изобилию своим собственным примером и практикой. Другие бедны, потому что хотя они и чувствуют, что выход есть, слишком ленивы интеллектуально, чтобы приложить умственные усилия, необходимые для того, чтобы найти этот путь и последовать ему. Самое лучшее, что вы можете сделать для таких людей – пробудить их желание, показав, какое счастье приносит настоящее богатство. Другие все еще бедны, потому что, имея некоторые представления о науке, они настолько перегружены впечатлениями и потерялись в лабиринте теорий, что не знают, какую дорогу выбрать. Они пытаются совместить множество систем и терпят поражение во всех – для них тоже лучше всего показать правильный путь своим примером и практикой. Унция работающих вещей стоит фунта теорий. Самое лучшее, что вы можете сделать для всего мира – стать тем, чем вы можете стать. Вы не можете служить Богу и человечеству более эффективно, чем становясь богатым. Это так, если вы получаете богатство созидательным методом, а не конкурентным. Еще одно. Мы заявляем, что эта книга дает в деталях принципы науки становления богатым, а если это так, то вам не нужно читать другие книги на данную тему. Это может звучать ограниченно, эгоистично, но подумайте. В математике не существует другого научного метода вычислений, кроме сложения, вычитания, умножения и деления. Нет другого возможного метода. Есть один кратчайший путь между двумя точками. Есть только один способ мыслить научно, думать так, чтобы простейшим и кратчайшим путем достичь цели. Никто еще не сформулировал более лаконичной и менее сложной системе, чем та, которая изложена здесь. Она была освобождена от всего несущественного. Она была освобождена от всего несущественного. Когда вы ознакомитесь за нее, отложите все остальное в сторону, а также выкиньте их из своего ума. Читайте эту книгу каждый день, держите ее при себе, запечатлейте ее в своей памяти и не думайте о других системах и теориях. Если вы будете делать это, то у вас будут сомнения, вы будете неуверенным и колеблющимся в мыслях, а потом вы начнете допускать промахи. После того, как вы достигли успеха и стали богатым, можете изучать другие теории столько, сколько хотите. И читайте только самые оптимистичные комментарии к мировым новостям. Они в гармонии с вашей картиной. Также не занимайтесь теософией, спиритизмом и тому подобными предметами. Возможно, умершие живые находятся рядом, но если это так, оставьте их в покое, думайте о своих делах. Где бы ни находились духи умерших, у них есть своя работа, и мы не имеем права беспокоить их. Мы не можем помочь им, и очень сомнительно, чтобы они могли помочь нам. А если бы могли... Вряд ли у нас есть право посягать на их время. Оставьте мертвых и потусторонний мир в покое, и решайте свою задачу – стать богатым. Если вы начнете примешивать сюда оккультизм, вы запустите ментальные перекрестные потоки, которые непременно приведут ваши надежды к крушению. Теперь это и предшествующие главы привели нас к такому утверждению основных фактов. Существует мыслящая материя, из которой созданы все вещи – и который в своем исходном состоянии проникает, пропитывает и заполняет все пространства во Вселенной. Мысль в этой субстанции создает вещь, изображенную мыслью. Человек может сформировать вещи в своих мыслях и, проецируя свою мысль на бесформенную материю, может вызывать создание вещи, о которой он подумал. Чтобы сделать это, человек должен перейти от соревнующегося к созидательному уму. Он должен сформировать ясную ментальную картину того, что он хочет, и удерживать эту картину в уме с определенной целью получить то, что он хочет, и с непоколебимой верой, что он получит то, что он хочет, закрывая свой ум от всего, что может отклонить его от цели, затуманить его видение или поколебать его веру. И вдобавок ко всему этому мы теперь увидим, что он должен жить и действовать в соответствии этому пути.